Бежим. Итак, у меня есть план. Мы свалим отсюда лесами. А как ты собираешься выжить в мире, где правят динозавры? Мы столько лет торчали здесь. И я не собираюсь оставаться тут до конца дней своих. Что стоим? Возможно, идея идти через леса была не самой удачной. Поясни. Хищные динозавры обычно охотятся ночью, а некоторые это делают в лесах. Ближайший выход из леса должен находиться там. что это похоже на заброшенную базу если мы ее перестроим может получиться неплохой такой домик хм, кажется тут что то есть да я нашел инструменты и теперь мы сможем эй что ты делаешь я строю нам убежище а ты против нет, конечно нет, но... Давай сделаем это вместе. Классно получилось. Ну, для начала нам этого вполне хватит.